Здравствуйте, существует ли мертвая точка, куда не иди везде пропасть? И чем это связано? Это связано с тем, что в душе радости нет. Эти мертвые точки связаны с тем, что вы сделали очень много гадостей. Какой гадости? Хамите, обижайтесь, злитесь. Не работайте над собой, не ищите в себе состояние доброты, не ищите состояние радости, не увеличивайте состояние радости. Ваша жизнь катится по наклону, о чем я говорю все время, и у вас на один шаг вперед идет, пять шагов назад. До того момента, пока вы не поймете, что такое духовность, а об этом неоднократно рассказывая во время своих вебинаров, вы не сможете быть тем человеком, кем хотите быть, радостным, счастливым, богатым.